Добрый день! Четверг и наш традиционный прямой эфир, прямая связь. Я называю его гибридным эфиром, потому что э, одновременно сразу на нескольких площадках осуществляется онлайн-трансляция. Напомню, что это канал э, Казанского университета YouTube, Twitch, ВКонтакте. Одновременно идет трансляция на портале Казанского федерального университета и на канале Универ ТВ осуществляется прямое вещание нашей сегодняшней встречи, встречи с гостем, который я с удовольствием представляю, потому что мы когда говорим «университет», я вот уже до этого на предыдущих встречах с нашими гостями всегда отмечал, подразумеваем прежде всего образование и науку. Все остальное это как бы сопутствующее. И вот наш сегодняшний гость представляет вот это фундаментальную составляющую университета науку. Это проректор по науке. И еще директор Института геологии и нефтегазовых технологий Денис Карлович Норгалиев. Добрый, Добрый день, Данис Карлович. Мы хотим обратить внимание, что работает одновременно еще и специальный чат в мессенджере WhatsApp для представителей средств массовой информации. Да, вот меня поправляют. Сегодня же пятница, вы же в прямом эфире. Вот, вот и прелесть, и подтверждение того, что мы действительно в прямом эфире. Извиняюсь, что оговорился, конечно, сегодня пятница. И спасибо нашему значит, пользователю, который обратил на это внимание. Денис Карлович, нам хотелось бы сегодня сразу по нескольким аспектам вашей деятельности, вашей компетенции, что называется, вас протестировать вопросами. Они связаны с деятельностью института и с научной деятельностью Казанского федерального университета в целом. Ну и, конечно, с самой такой злободневной темой для нашей страны. Прошлые годы, нынешнее время и, наверное, еще долгие годы вперед, связанные с развитием, Нефти, газа, химической промышленности, как ее там называют, нефтедобычи, газодобычи, геологоразведки, вот весь этот комплекс, на котором стоит вообще по, по факту сегодняшняя экономика страны. А, нефть и газ это, как мы понимаем, наука, технологии, это экономика, это и большая политика. Да, вот конечно. так случилось. И начнем тогда, давайте с самого неожиданного, может быть, для вас, как для человека, в общем, системного и очень научного, все-таки с политики. Вот с вашей точки зрения, сегодняшняя цена на нефть, ну и газ там, по цепочке уже, да, она справедлива или нет? Но вот все так спорят, вот 40, 30, куда им отнет. Вообще, где справедливость Вы знаете, на какой вот, я, Когда говорят про справедливость. Справедливости же нет, понимаете? Справедливости, да. Она как, она каждого, с каждой стороны, так сказать, своя справедливость да, и своя правда. Да. Поэтому, конечно, говорить о том, что справедливая цена на нефть или несправедливая цена на нефть, это очень сложное такое понятие. Потому что в одном месте, если говорить про цену, в одном месте эта нефть добывается очень дешево, в другом месте она достается очень дорого. Есть какие-то месторождения, какие которые очень дорогие, там, скажем, вот сланцевые месторождения, например, да, какие-то в плотных породах вот сейчас есть. У нас гигантские запасы есть, но они стоят очень дорого, потому что их добывать очень-очень сегодня не, экономически неэффективно. Поэтому говорить о справедливости, наверное, ну, не стоит. Есть данная цена на нефть, которая на бирже экономически выставлена цена, и мы должны по этой цене ориентироваться, потому что цена образуется, скажем, да, это политика, но она еще образуется из того, что вот есть производство и потребление. То есть, если, скажем, мы произвели там на две бочки бензен, нефти больше, то цена ее как бы упадет, да? если вы на три бочки нефти произвели меньше, то цена может быть подскочит из-за того, что ее не хватает. То есть, по сути дела, иногда даже на цену нефти влияет то небольшое количество переизбытка произведенного или недостатка. Ну а как вот быть с тем, что называют биржевые спекуляции? когда цену каким-то образом искусственно, не будем вдаваться в экономические детали, да. скажем так, вот для массового зрителя, что называется, искусственно гонят вниз или искусственно завышают. Где та планка, отвлечемся от этих биржевых историй, от спроса предложения классических понятий в экономике, где та планка, для которой нефтедобытчику, нефтеразработчику вот со всей массой внутренних затрат выгодно этим всем заниматься. Вот Но, смотри, мы ориентируемся на нашу нефть. Да, ну, нашу нефть. вообще, если говорить по миру, то себестоимость добычи нефти одного барреля нефти, ну да, раз баррелях они uh -huh. считают, мы тоже будем говорить про, про баррели, она колеблется, наверное, от 2-3 долларов до сотни долларов, наверное, вот так можно определить, да? то есть ну, то, это что это действительно вопрос, реально. Вот такой вот такой размах огромный, да, то есть сегодня, например очень такие легкие месторождения, легкие нефти, в заливе, да, там может добыча у вас быть 3-4 доллара, себестоимость может быть, в да? как, каких-то скважинах, там, каких для каких-то компаний, для каких-то территорий, месторождений. И есть очень э, дорогая нефть, которая находится очень далеко, ее надо вести, добывать ее сложно. Она либо вязкая, либо на очень плотных породах, надо делать гидроразрыв пласта там, то есть возить эту нефть в каких-то бочках куда-то, свозить, сливать. Там. То есть вот это все складывается, и говорят, вот такая вот себестоимость добычи. Поэтому себестоимость добычи, она очень разная. Поэтому какие-то моменты, скажем, кто-то оказывается в выигрыше, у кого там дешевая легкая нефть, да, у кого-то дорогая нефть, она закрывает эти скважины на добывать их. Вот. А дело науки в том, чтобы, скажем, вот эти вот дорогие, скажем, большую себестоимость превратить низкую. И при этом угу. экологию еще не нарушить, да? потому что да, экологический экология. вопрос очень важен. От этого тоже зависит цена нефти, понимаете? И зависит, И, например, если посмотреть на кривую изменения цены нефти, вот за всю историю, да? это просто кривая катастроф, там, я не знаю, каких-то политических событий. Это вот все события там какими-то печками отмечены. Это очень интересная кривая, по которой можно быть, написано уже много книг, и которую можно интерпретировать там всю политику мировую, рассказывать по этой кривой. Вот такая она. И сегодня тоже вот пандемия пришла, да, и это событие отразилось на нефтяной кривой, знаете, уникальным пиком. То есть какая-то нефть стала иметь отрицательную цену. Был такой даже да, был эффект, такой, да. Да, был такой такая эффект. Такая очень да, была. Такая была ситуация, такое событие было. Такого события еще не было на этой кривой. Вот эта кривая значит, вот получила такое событие. Она драматичная, очень такая кривая, интересная вообще посмотреть на нее. Там огромные пики, горы, впадины на этой кривой. Вот это политика. И, конечно, это экономика, без сомнения. А вот в, тоже. в такой высокой политики, экономической, политикой, экономической заинтересованности в том, что происходит вокруг нефти, вокруг вообще сырье, сырья, а место вот, ну простойность все-таки в стоимости место для науки остается. Конечно, конечно, это самое главное. Вот Или сегодня... наука... есть опасность, что наукой будут пренебрегать, ведь есть еще и еще одна составляющая. Любому государству хочется снять сливки все-таки с ну торговли да. ресурсами. Ну да. Конечно, вот если где-то себестоимость добычи нефти очень низкая, да, это, конечно, здорово. И, конечно, этим компаниям, этим людям, им не нужна наука. Они бурят скважину, там, оттуда фонтанируют нефть, ее так сказать, запускают в трубу и продают. Как бы, да? То здесь о науке никто не думает. Но если скажем, вот такая возникает конкуренция, когда скажем, цена вашей нефти на рынке уже она превышает, там, так сказать, себестоимость ваша выше, чем продажная цена нефти на рынке, то, конечно, вам нужно думать. Потому что вы должны закрывать скважину, вы не можете себе в убыток не продавать, так сказать. Да, и понятно, что вы должны думать о том, как сделать эту цену ниже. А здесь уже вступает э, в игру наука, то есть технологии. То есть мы, во-первых... Нужно э, иметь запасы, которые легче добывать э, значит, с меньшей себестоимостью. Так, у вас mm -hmm. должны быть разные запасы. При высокой цене нефти вы можно добывать запасы, которые дорого стоят, значит, при этом оставляют на лучшие времена скажем, те запасы, которые скажем, слишком дешевые, скажем, и потом их использовать, когда у вас цена на нефть упадет. То есть можно манипулировать запасы. В России таких запасов очень много. Да? И, конечно, вот, э, например, вот конкретно Татарстан. Да? Mm -hmm. У нас есть гигантское месторождение, э, Ромашкинское месторождение. Ну, я не буду говорить там про себестоимость добычи, потому что это не то, что там секрет, а просто это не мое дело. В принципе, да. Я могу сказать, что да, эта цена сегодня на нефть, она регулируется не только скажем, вот, себестоимость, но и налоговая политика, которую государство да. задает при этом. Да. Да? То есть она, она, эта политика она очень разная в разных странах. В Соединенных Штатах Америки это абсолютно другая политика, в России это другая политика. Там, скажем, я не знаю, там в арабских значит, странах это другая политика, третья политика. Это зависит еще от политики. Наше дело ученых это посмотреть, а что мы можем сделать значит, в области поиска запасов, которые дешевые, скажем, найти много разных запасов, которые имеют разную цену себестоимости добычи. Да? добычи. Вот. И с другой стороны, мы должны разработать технологии, которые позволяют с не очень большими экономическими, энергетическими затратами, и причем экологичные, экологичными являются, добыть эту нефть чтобы она была как бы конкурентна на рынке, на мировом рынке, значит, при продаже этой нефти. Вот. И, естественно, мы разрабатываем разные технологии, начиная вот от поисков этой нефти, различной нефти, так, до добычи, до подготовки, транспортировки этой нефти. И, естественно, конечно, если, скажем, мы не можем продать рынок, на мировой рынок эту нефть, то нам нужно тоже ее куда-то делать, правильно? Мы должны ее перерабатывать. Тут уже вступает в силу значит, технологии нефтепереработки. Производство этой нефти из полупродуктов, каких-то важных продуктов с заданными свойствами, каких-то пластиков, каких-то других предметов, там, биоразлагаемых, там, каких-то вещей. Сегодня рынок этот огромен, да, и его нужно расширять. И должны быть какие-то очень маленькие партии этого продукта. Очень много должно быть мелкой компании, которые все это производит, все это кипит. Вот, вот такая экономика... Большая, когда есть и добыча, и, скажем, вот, производство там, бензина, там, топлива вообще в целом, да, и производство энергии, и плюс производство каких-то полупродуктов, там, пластиков, каучуков и вот всяких мелких, как сегодня говорят, средней и малотонной химии. Да? То есть это огромный такой вот. Журнал развивает развивать нефтепеработку, глубокую, да, глубокую переработку. Конечно. Uh, нужны, опять же, большие, очень глубокие ресурсы, И, и исследования, и ресурсы и для этого. И ресурсы. Да, конечно. Финансовые, в том числе. Да. Которые и, получаем во многом мы благодаря, все-таки, первичным изменениям, добыче. Да. Если вот говорить про э, бюджет, там, вот, Россия, бюджет России, да, вот, скажем, бюджет России на сегодня как минимум третьего состоит, это нефтяные, как бы, прибыли, да? Но если считать, например, э, те налоги, которые вообще нефтяные компании отчисляют вообще в целом, да, вот только не только, скажем, какие налоги, акцизы там всякие, значит, налоги на, значит, природные ресурсы, то это почти половина бюджета России, то есть, если считать да. вот эти все деньги, да, то есть, и конечно из них, значит, и деньги выделяются на науку, на, значит, исследования, исследование, разработки и так далее. И так далее. Вот. А вот поскольку вы обратили внимание на разность себестоимости добычи нефти в различных регионах планеты, отсюда опять такой политизированный вопрос возникает. Насколько тогда все-таки продуктивно искать какие-то общие соглашения, ну то, что мы называем со странами ОПЕК? Да? Ведь когда все заведомо в неравных условиях, а должны договориться о равных каких-то правилах. Ну, скажем, о единой политике <coughs> в области добычи. Но для одного это одна себестоимость, для другого другая. Для одного это одни потери в бюджете, для другого вообще незначительные. Вы верите в универсальные такие договоренности? Или они такие конъюнктурные, временные, вот как сейчас мы видим пока? Конечно, они временные. Вы знаете, в чем, наверное, корень этой проблемы? да? Вот, вот нефтедобытчики. Они, конечно же, хотят продать свою нефть дорого. Ну, вот это конечно. самое главное, да? То есть они хотят все продать дорого. Хотя они добывают за 3, за 3 бакса баррель добывают, но он тоже хочет продать за 140 баксов ее. <laughs> Понимаете? То есть как бы... И из этого, вот, это, вот, вот этот лозунг, он для всех един. И под этим лозунгом они объединяются. Как бы, да? Этот лозунг объединяет всех. Но когда возникает ситуация, что... Значит, потребители говорят, нам больше нефти не надо, тут уже начинает играть другая роль. То есть он говорит, ну слушай, я не продам дорого, но я продам много, но получу те же самые деньги. Да? И все, и начинается война, вот, э, конкуренция, тут уже не, цена на нефть падает, начинает, так сказать, и кто сможет это продержаться на, этом, на этой низкой стоимости нефти, тот и выигрывает в итоге. Да? Вот, потому что любая такая война она чем заканчивается, заканчивается тем, что кто-то закрывает скважины, получает убытки, а потом те, кто имел э, дешевую нефть, они быстро восстанавливаются и опять поднимают цены. И как бы вот эта система колебаний, вот этих вот автоколебаний, она как бы и работает. Да? Если бы, скажем, не было каких-то событий, политических, каких-то вот импульсов, каких-то влияний, то, наверное. Эту как бы э, кривую можно было бы рассчитать даже. Да? То есть, mm -hmm. она нефть поднималась, уменьшалась, там поднималась, уменьшалась. И роль бы играло действительно очень небольшое перепроизводство или очень небольшое недопроизводство нефти. И это бы, можно было бы математически рассчитать. Но, видите, случай, политика и все это по-другому совсем выглядит. А вот э, тоже на понимание к вам как эксперту мы так живо мы прежде всего гуманитарии, политики э, обсуждаем. Вот э, надо договориться снизить объема добычи нефти. И договариваются даже и снижать начинают. Но ведь нефть вообще природные ресурсы, которые бьют, что называется, да, из недр. Земных это не водопроводная труба, это ведь не так дешево заткнуть, вот взять и приостановить добычу. Вот насколько дорого обходится государству ну в совокупность с нефтяным компаниям, резко вот так, неожиданно по общим договоренностям сократить, и насколько дорого и реально будет потом восстанавливать, возвращать объемы, если это потребуется. Конечно, это стоит деньги. Тут не только, скажем, технические проблемы, экологические, технические проблемы, да, вот, связанные со скважинами. Тут же еще и люди. Тут же еще и, да. ты, как бы, понимаете, нужно как то уволить кого-то, отправить там, не знаю, в отпуск какой-то, и неизвестно, какой срок, когда это все. Совершенно это непрогнозируемо. Вот в этом еще проблема. То есть, наверное, даже э, очень часто бывают не, не технические проблемы, а именно вот такие социальные проблемы, да, проблемы, связанные с э, значит, работой людей. Вот. Эта цена тоже очень разная. Скажем, если э, в каком-то месте нужно просто крайник закрыть, да, mm -hmm. то в другом месте это надо значит, скважину закр... и, значит, закрыть, остановить после того, э, после прошедшей камниской месяц, вот скважину запустить тоже стоит довольно большие деньги. И некоторые скважины могут там и не запуститься просто, yeah. допустим, да? то есть, И здесь ну, разные же способы добычи, технологии добычи нет, и, и в зависимости от технологии добычи, вот этот процесс остановки скважин, он очень разный и очень дорого может обходиться. Во многих случаях ну, очень вот дорого. Например, в республике это дорого или, ну, или это, вот, как вы сказали, же, даже в, в республике есть раз, совершенно mm -hmm. разные mm -hmm. э, скажем, месторождения, разные залежи. Вот, да, мы добываем же в республике и сверхвязкую нефть, которые там в Перм, mm -hmm. пермские битумы, так mm -hmm. называемые, при да, поверхности битумы, это а, одна проблема. Тем более, что мы их добываем не так много сегодня, там 1-2 миллиона тонн в год. Да, то есть это а, не, такая не такой большой объем. И, конечно, вот здесь, например, это очень технологично очень высокотехнологичная добыча. Остановить такую добычу это очень дорого. Потому что для того, чтобы добыть такую нефть, нужно нагреть пласт, прогреть. Представляете, вы прогрели, а вам нужно остановить. Вы уже вложили там десятки миллионов рублей в конкретную скважину, да, и только начали, говорят, давай закрывай скважину, там, подождем. У вас там все остыло уже, да? вы вот эти 10 миллионов рублей закачали, как бы землю погрели. И... То есть это может стоить очень дорого. А может стоить не очень дорого, например, Девонская нефть, например, да, там, наверное, это попроще. Но тем более, что сегодня у нас нет, наверное, практически очень мало таких скважин, которые фонтанируют просто. Да? Вот пробурили скважину, фонтанирует. Мы всегда добываем значит, при поддержке давления, скажем, закачиваем воду для поддержки давления. Да? Это тоже поддержание давления, значит, нужно перестать закачивать воду. Да? Это же тоже процессы, то есть технологические процессы бывают нарушены, и, конечно, это стоит деньги. Сокращение стоимости, снижение стоимости нефти, какую угрозу таит для дальнейших, вот вы уже сказали о поиске новых месторождений, есть ли в этом угроза, вот сокращение стоимости нефти для тех, кто ведет разведку новых ну, конечно. месторождений? Это взаимосвязанный процесс? Нет, конечно, взаимосвязанный процесс. Вот, вообще, снижение стоимости нефти ⁇ это глобальная угроза на самом деле. Это не только Россия. Это все страны, которые занимаются добычей нефти, для них это угроза, потому что это сокращение социальных программ сразу, как бы, да? сокращение бюджетов, как бы, да? это политическая нестабильность сразу, миграция. То есть это колоссальный такой длинный процесс, большой. То есть это, по сути, это глобальная угроза. Для России понижение значит, стоимости значит, нефти на мировом рынке это тоже угроза. Это большой вызов, как мы говорим. Да? То есть это вот значит, нам бюджет, вот я поговорил про бюджет Российской Федерации, он складывается из нефтяных доходов. Как бы, да, и, естественно, вот этой части нефтяных доходов можно не досчитаться. Сегодня, вот, например, бюджет Российской Федерации на 20, на 25, 22 года, на из стоимости примерно 55-57 долларов за баррель. Да? какова сегодня стоимость нефти, видите, мы уже имеем как бы убытки и э, недополучение значит, бюджет, да? средств бюджета. Вот. И, ну, если так примерно даже посчитать, скажем, вот, за этот год, это может быть там вылезти 10-15%, а представляете, какие огромные социальные э, программы не, не смогут быть профинансированы. Да? И, конечно, для тех, кто ищет нефть, тоже... Если, скажем, нефтяная компания получает убытки, она прекращает просто из поиск нефти, вынуждена прекратить поиск нефти, да? здесь государство вступает как бы, ну, значит, в эту игру. И государство выделяет определенные средства, которые складываются из налогов, нефтяных, естественно, да, на поиски вот каких-то территорий, которые потом они значит, нефтяным компаниям продают. Да. То есть эта работа она продолжается. Мы теперь да. говорим об усилении роли государства. Да, государство должно, естественно, потому что нефтяная компания, она как бы э, и многие сегодня, вот, в эпоху глобализации, все считают деньгами. Да? Да. Если вот за экологические нарушения есть штрафы, то это, они будут отвечать. Если нет, значит, ребята, это вот в деньгах это никак не считается. Для меня это не важно. Да? такая вот экономика, основанная на, чисто на расчетах денег, она как бы, наверное, ну, мы понимаем, что это она несовершенна, да, понятно. Вот, и здесь то же самое. Компания, значит, имеет убытки, она, естественно, не будет продолжать, хотя она понимает, что если она не будет искать новые месторождения, то у нее как бы будущего нет, но у них есть экономические, так сказать, законы, рублем, там, долларом, такая проблема существует, да, но ну, и поэтому они ищут, привлекает такие технологии, которые являются подешевле и поэффективнее. Как бы, да, все. Вот тут, конечно, наука должна работать. Вот у нас тоже есть несколько таких проектов, когда мы, например, используем какие-то дистанционные технологии, например, спутниковые технологии. Да, вот сегодня мы довольно большие территории говорим, что вот на этих территориях нефти нет или газа нет, не надо его искать здесь, как бы отстаньте. А вот эти территории представляют собой... Я как бы перспективные территории, где нужно более подробно начинать искать. А вот такие технологии мы используем сегодня. Вот мы с Газпромом большой проект начинаем, да? значит, по Восточной Сибири, по Шельфу, Карского моря, Сахалина, где мы используем вот эти вот технологии, моделирования моделирование вот этих процессов образования нефти, миграции ее, мы прогнозируем значит, поиски различных залежей, да? вот. Кроме того. Вот большая компания, у нее есть большая, большое месторождение нефти, где вот они добывают вот флюид, в котором 3-5% нефти, на самом деле. То есть там вода, и вот в этой воде, вот этой жидкости 3-5%, потом это сепарируется, выделяется, там куча технологических процессов. <coughs> Конечно, это дорого. И вот а, сегодня они говорят, давайте вот надо искать нефть, наверное, там, где вот мы добываем уже, там, где у нас сейчас трубы есть, инфраструктура, скважины, люди есть, все, и социальная инфраструктуры есть. Давайте там искать нефть. То есть вот это тоже один из таких, скажем, таких возможностей, которые позволяет вот эту дешевую нефть найти прямо там, где ее добывают. Вот давайте пробуем скважину не вот здесь, а вот здесь пробудим. И вы получите, скажем, уже нефть практически без воды. Вот такие технологии тоже существуют. Мы сегодня вот совместно стать нефтью разрабатываем такую концепцию, и мы называем ее парадигма, новая парадигма разработки старых месторождений. Вот и старые месторождения, гиганты. В России таких месторождений около 10 крупные месторождения, там в Западной Сибири, там в Восточной Сибири сейчас есть месторождения, да, вот, в европейской части. И эти месторождения могут э, получить новую жизнь на самом деле. Вот внедрив эти технологии, мы можем увеличить, во-первых, запасы этих месторождений, резко сразу увеличить запасы. И э, добывать более дешевую нефть, не вкладывая в инфраструктуру, потому что инфраструктура же существует здесь. Понимаете? То есть, если, скажем, мы пойдем на шельф и будем э, там, скажем, будет новая скважины, это очень дорого. Шельф нужен нам, с точки зрения геополитики. Да? Но сегодня, скажем, идти, это дорого. Это государство может себе позволить вот э, такие вещи, планируя какие-то большие планы, значит, делая большие планы вот, э, на шельф, там, э, на северные там, э, территории какие-то. Да? Можем пойти. Но если говорить о низкой себестоимости нефти, то нужно ее искать там, где сегодня есть инфраструктура уже. А нет ли угрозы вообще сворачивание существенного сворачивания работ по поиску новых месторождений э, либо вот близлежащих, скажем, да, э, о которых вы сейчас говорили, э, на фоне вот общего снижения э, потребления нефти, э, газа в мире, э, когда, ну, просто что искать новое, это бы все сейчас докачать, так вот Да можно, языком. конечно, можно Здесь, сделать так, что пускай Пойдет снижение вложений вот в эти направления. В том числе и научной деятельности. Вы знаете, наверное, если бы, скажем, на Земле жило одно государство, было, то, наверное, это можно было бы сделать. Да? Но потому что государств много. Да? Вот, например, арабские страны у них нет дешевой сегодня. Заливы в нефдешевой. Они могут себе позволить, скажем, это делать. Да? Но мы-то тоже. У нас Природа нам подарила вот эти месторождения. Да? Они у нас есть. У нас есть инфраструктура, специалисты, люди. Мы, мы умеем это делать. но ну, неужели мы это возьмем и сейчас сегодня бросим? Да нет, конечно. Мы будем этим заниматься. Как бы, да? И, конечно, мы будем добиваться минимальной себестоимости и будем эту нефть добывать, потому что мы не только будем ее продавать за рубежными, Мы, даже если она будет дорогая, то мы можем, будем у себя ее перерабатывать и будем продавать за рубеж уже те вот продукты с высокой добавленной стоимостью, которые мы из этой нефти сделаем. Вот. Я к тому, что как долго государство и там, где нефтекомпания еще участвует, готовы терпеть, скажем, работу ученых, исследователей, недр. А, ведь это ни одного дня и недели работа да? вот mm -hmm. Если вспомнить историю поиска сибирской нефти Там вообще чуть не поперсажали ученых Потому что они так долго искали им говорили, куда же деньги-то тратите ну, да. вот, а, Сейчас им памятники ставят А тогда, в общем, ну, терпения у государства хватило все-таки А сейчас, когда вот такая нестабильность Мы же начали с экономики и политики не зря Что просто не хватит терпения, скажут Ну, знаете, что значит терпение? Деньги то государства нужны да. А где их взять вот сегодня конкретно? Сегодня мы не можем их взять из высоких технологий. Просто так сказать, давайте мы бросим заниматься нефтью, займемся IT, и вот из этого дела значит, выкачаем вот эти налоги, чтобы, так сказать, содержать всю эту вот инфраструктуру. Какие ну, крики вообще, да, призывы? Вы знаете, надо быть, мне кажется. Трезвыми в этом направлении. Вот Если посмотреть, вот, э, мы сегодня э, потребляем много энергии. Да, э, значит, э, условия жизни человека улучшаются. Человек привыкает к хорошему. Да, ему нужно свет, тепло, там, теплая вода нужна всегда. И летом, и зимой. Там. <coughs> ну, нужно все это делать. Да, человек, и к людей, количество людей растет. Потребление энергии будет расти. По всем э, таким вот прогнозам, к середине века оно должно вырасти в полтора раза. Вот, хотя, <coughs> это с учетом экономии. Вот, кстати, пандемия показала, как мы можем экономить нефть, да? Мы можем, э, самолеты не летают, поезда там ходят мало, не машины вообще, почти ну, не ездят, ну, да. И говорят, да, бензин не надо, не надо, это не надо, да, надо. история. Меньше, да, добывать ну, нужно, и нам как? не нужно столько нефти, действительно, вот э, этот пункт вот, такой порывал. Но <coughs> не ну, думаю, что все время так будет. Пандемию эту мы преодолеем, естественно, конечно. Когда это непонятно, но в любом случае преодолеем. Потребление нефти вернется обратно, потому что все говорят, вот давайте будем возобновляемые источники энергии, вот, да, используем. Да, да, да, да, да. Возобновляемые, давайте будем нефть, это не экологично. Вы знаете, я бы за и все бы за, но сегодня возобновляемые источники энергии, ну, в Соединенных Штатах это несколько процентов. Да? Китая может быть немножко больше сейчас уже стало. В середине века максимум, что может обеспечить возобновляемые источники энергии, самые радужные оценки, это 30%. Остальные 70% энергии будет углеродный. То есть это уголь, газ, нефть. Причем уголь не потеряет по своих позициям почти не потеряет. Он сегодня из угля добывается почти, ну, почти 30% энергии среднем, ну, для всей Земли, так как бы, да? в масштабах всей Земли. К середине века это будет 15-20%. Вот если бы даже мы уголь заменили газом, это был бы колоссальный значит, вклад в экологию на самом деле. Соединенные Штаты. Более 23% энергии производится из угля. Понимаете? То есть, и, конечно, газ. Нам, вот, газ это здорово. Причем, для России это здорово. Потому что Россия держит примерно четверть мировых запасов газа. Имеет, да? И газ это вообще суперэкологичное топливо, на самом деле. Вот на сегодняшнем этапе, если мы, скажем, все перешли на газ, это вообще было бы здорово. Поэтому говорить о том, что давайте прекратим добывать нефть, или не будем искать, это, по крайней мере, даже не глупо, как-то совсем уже непонятно будет. Потому что, зная, что впереди вот до 1950 -го года, пока мы не видим других источников энергии, кроме вот углеродных, практически на 70%, ну пусть даже на 60, да? да, пусть даже на 30, скажем, да, грубо говоря, но это невозможно. Потому что сегодня возобновляемые источники энергии, вот, ну, какие, вот ветер, там, солнце, да, они тоже не такие уж экологичные. И для их, скажем, создания вот этих вот, значит, производстве Или вот этих вот, вот этой техники нужна опять нефть, нужна энергия. То есть это такое. Но я еще и к тому, что у университета есть вторая составляющая образования. То есть люди, которые, скажем, выберут своим направлением профессионального интереса, геологоразведку, разведку как раз углеводородных ископаемых. Они не останутся без работы Абсолютно. в перспективе там, 23 ну, экономически активной жизни своей. Конечно, вот я думаю, не что ошибутся. до середины века вообще даже нет. Потому что, ну, придумать, хотя может случиться какое-то такое открытие, что мы сможем там термоят, окажется там совершенно там просто. Вот взяли там и вот холодный термоят, там, и вот энергия поперла просто. Как бы да, бесплатная какая-то такая энергия поперла. Ну, ну, можно допустить какую-то вероятность, что, что такое может случиться. Ну вот. Все имеющие на сегодня оценки, научные, по современным оценкам, научным, да, они показывают, что вот примерно такой будет вклад возобновляемых источников в середине века. Из того, что мы знаем. А вот вообще про большую науку, пока далеко не ушли, чуть-чуть mm -hmm. от нефти, а вообще к большой науке. Вот поскольку вы как-то и про науку, вот, и про нынешнюю ситуацию, пандемию вспомнили, вот... Наблюдатели, ну наблюдатели это кто, опять же мы все, да, рядовые граждане, что называется, <сёк> вдруг э, обратили внимание, что вот вирус, вот что-то такое незаметное совсем, да, а что-то наука не сильно адекватно откликнулась. Все ли в порядке в большой мировой, ну не, не про нефть, нефтехимическую науку, да? Вот в целом про уровень научной готовности сегодня к вызовам неожиданным, глобальным, причем к таким ключевым, как здоровье человека, безопасность человека. Как-то ощущение складывается, что не очень наука оказалась готова. Рейтинги, которые нам все время показывали, что вот это великий университет, вот это великий исследовательский центр, вот это прямо супер ученые и их лаборатории. Не, не слышно оттуда да, ничего. Я Та же вами... полемика, что и среди наших ученых. Они ничуть не хуже смотрятся. Да, я с вами да. абсолютно согласен. Действительно, вот, казалось бы, значит, такие огромные количества статей, такие огромные значит, лозунги, цифры, там, показатели, такие гигантские, да, вот вообще сейчас время показателей, да? да? Сколько статей опубликовали, сколько сослали, сколько денег потратили, сколько, значит, там, заработали на этом деле денег, да? И вот действительно появилась реальная... Такая катастрофическая ситуация, в которой мы как бы нет такого отклика, который бы, скажем, завтра вот решил проблему. Да, действительно, проблема очень сложная. Да? И э, для того, чтобы решить ее, требуется время. Например, да? То есть есть какие-то регламенты, даже вот есть научные. Да? То есть, чтобы какую-то вакцину ввести, например, в действие, нужно время. Нужно испытать на людях, ее, на животных, на людях. Там, да? Все это привести к Это требует определенного времени, там, год-полтора. Да? Наверное эти, компа эти компании, эти вот научные центры работают сегодня, наверное. но как-то вот сильно я э, слежу все-таки за этим делом. Публикаций да. очень много в этом направлении в мире, во всех этих журналах, супер рейтинговых журналах очень много публикаций, но вот каких-то реальных вот, э, продуктов на сегодня да, нет и даже нет иногда даже ответов на простые вопросы. Например, да? вот, э, нужно маску носить, вы знаете, да? да, то есть каждая вещь требует глубокого исследования, вот говорили, что скажем, вот давайте мойте руки там, потому что этот вирус, а вот глубоких исследований того, что, скажем, после того, как этот вирус попал на какую-то поверхность, его взяли, исследовали, посадили куда-то, и он заработал, там этот вирус начал действовать, таких вот, да, они появляются такие исследования, они, да, они сильно, они сложные, да, но даже вот таких стопроцентных рецептов даже нет, понимаете, Хотя одни говорят, маску надо носить, другие говорят, не надо носить, надо носить больному, надо здоровому. Короче, вообще ну, надо носить, конечно, все это дело. Маски носить и перчатки носить, да потому что бережен, что называется, Бог бережен. Да, то есть уже не наука, а как бы другая сторона этой проблемы. Согласен с вами. То есть такого резкого, вот, что наука готова прямо и прямо, она повернулась лицом к этой проблеме и тут же ее решила, такого, конечно, нет. Хотя вот я скажу, что в России... Вот, я не знаю, может быть, как бы я смотрю вот те источники, которые могу смотреть. В России, например, достаточно большой отклик ученых. И вот даже в Казанском университете у нас, да, у нас есть группа, которая этим делом серьезно занимается да? и занимается разными аспектами этой проблемы, и привлекает значит, средства на это дело, значит, находим мы и сами средства на это дело, значит, мы, значит, закупки делаем, значит, зарплату платим людям. То есть мы видим, что реально ученые работают. Хотя наш университет не находится там в первых рядах там, медицинской элиты мировых вузов. Да, да? Вот что, что да. очень показательно. И, и в России и есть другие может... центры, другие университеты тоже что? работают. И вакцину какую-то делают. Какие-то люди значит, делают эксперименты, которые мы видим. Да, и мы их видим, и видим, что вот, э, по телевизору их показывают, реальные значит, статьи они пишут. То есть в принципе, в общем-то, оказалось что вот это вот может быть холёная большая какая-то академическая там наука многомиллиардная да она может быть действительно где-то и может и оказалось ну, не способны так вот быстро Опять среагировать к да. вопросу денег вот возвращаемся да. не всегда и не все деньги не всегда все деньги, в науке. Да. то есть когда то вот не все деньгами можно измерить. Да? Какие-то вещи не всегда можно измерить деньгами. Ну, экономика развивается, как бы, да? раньше и денег не было, да? как-то мерили, да? сейчас деньги появились, меряют. А, наверное, в будущем вот, немножко мы будем и другие факторы учитывать. Но экономисты все пытаются все перечитать в конце концов деньги, потому что это очень удобно, красиво, это как бы непонятно, но всегда остается некая часть, которую в деньги перечитать невозможно. И мы стремимся как бы, опять ее в деньги перечитать. Да? Вот, оказалось, что не совсем это все просто. Вот. Конечно, наука, мировая наука, конечно, она э, очень интересными вещами занимается, фундаментальной наукой, да, начиная, там, я не знаю, от э, каких-то далеких там, сверхновых вспышек. Кстати, вот наш э, э, российско-германский телескоп, да, там два телескопа, угу. он значит, был успешно доставлен на орбиту, там, вот, э, на эту точку Лагранжа, в которой он должен был находиться, и сегодня приносит очень интересные данные, Значит, сканирует сказать, вот этой сканирует вот, вот, данные с колоссальным разрешением значит, в гамма-диапазоне. То есть это рентгеновский телескоп, который наблюдает массу процессов, которые мы просто в оптическом телескопе не видим. Вот с Земли и из, из космоса тоже не видим. И вот наш телескоп, который находится, раз уж науку, э, в Турции, он успешно ведет оптические наблюдения вот тех э, процессов, тех событий, которые вот этот телескоп... Значит, э, получает, пересылает информацию нам, и вот мы наблюдение эти ведем совместно значит, нашими коллегами из Института космических исследований, других институтов, и насчет зарубежных коллег из Германии, из других стран мира. Вот такой очень интересный. То есть вот такие вещи мы делаем сегодня. Да? И, конечно, мы делаем такие вещи и в медицине, и в том числе и вот в науках о Земле, там, и в физике. То есть, когда мы говорим мы, мы имею в виду Казанский Казанский университет, университет университет. да, да. да. То есть да. у нас, значит, есть и публикации очень интересные, есть и, значит, интересные такие события, которые освещаются вот даже в такой прессе для э, вот просто обывателей, так скажем, людей, которые просто интересуются наукой. Вот. все это происходит. Конечно, вот посмотрите на нашу науку сегодня э, с точки зрения, например, через сто лет, наверное, вот мы когда смотрим на науку, которая была сто лет назад, ну, до да сколько было все как бы понятно, люди вот mm -hmm. это понимали, а сегодня все это перевернулось, и мы все это понимаем совсем по-другому. Да? Вот. Конечно, сегодня много людей работает в том направлении, в котором мы увидим через некоторое время, что мы вообще ничего не понимали. Вот когда-то, да, вот скажем, в этой в генетике, в этой, да, там, или там, в физике, например, да, в физике вообще, мы же ключевых вещей не понимаем сегодня. Да? что такое пространство, что такое время, что такое энергия, да что такое масса. Да. Это все мы не понимаем на самом деле сегодня, да, мы пытаемся это понять, там строим огромные там коллайдеры всякие, да, пытаемся, смотрим, значит, на звезды, там, что этот процесс происходит, пытаемся это понять. На самом деле мы не понимаем самых элементарных вещей. То есть наука она... Она бесконечна, наверное, наука. Да? Мы, может быть, никогда этого не сможем понять. Вот. Как человек появился, как он развивался, как вот этот ген вот за эти миллиарды, несколько миллиардов лет, это же катастрофическое большое время, превратился вот в это состояние. И я думаю, что мы сегодня просто так это понять, скажем, ну, вряд ли сможем сегодня. Вот применительно, кстати, к пониманию обывателя, вы сами на этом акцент сделали, вот мы говорим с гордостью, что вот наш там летает, Казанского университета, сканирует, работу производит огромную, а вот обыватель вот сидит и спрашивает, и что нам, что это даст прикладной, скажем, науки? Вот я уже говорил об этом, да? Вот uh, этот мостик все время очень трудно да, понимаемый да, да, да. рядовым человеком, да. между фундаментальным и прикладным. Вот сегодня я вот в этой передаче говорю, что в середине века 70% энергии, мы, она будет углеродной. Да? Да. Это я говорю сегодня. Да? Да. А Через 30 лет скажут, вот там какой-то человек говорил, а мы уже придумали вот энергию, которая вот вот открывает экранник, и снимает бесконечное количество энергии. Ну, uh -huh. может быть, так не будет, но в принципе, вот термояд, это же э, как бы энергия, она очень дешевые, но сегодня мы не можем сделать материалы, которые могли бы вот этот реактор удержать. Там огромный поток нейтронов, который разрушает все. Как бы, да? Вот если создать эти материалы, то, ну, во-первых, могли бы полететь на Марс, могли бы сделать этот, этот вот, реактор термоядерный. Да? То есть есть проблемы технические, которые мы уже понимаем их как бы, глубоко, вот, фундаментально, да? но технически мы не можем преодолеть вот эти проблемы, которые могли позволить бы получать огромное количество энергии. Если мы могли бы, скажем, эту проблему решить, а может быть она будет через 20 лет решена, а может через 10 лет. А может уже кто-то вот завтра напишет статью, в которой будет написано, что вот эта вот проблема решена. То есть я. Вот для чего нужна фундаментальная наука, понимаете? Тогда мы получим энергию, которая не будет, скажем, при этом не будет эмиссии метана, там, углекислого газа, у нас перестанет изменяться климат как бы на Земле, да, и мы, то есть, скажем, вздохнем спокойно, и скажем, ребята, мы не будем загрязнять нашу Землю, мы вот на этой зеленой, голубой, прекрасной планете будем жить долго-долго в мире и в согласии вот с таким дешевым источником энергии, который для всех все обеспечивает. Для этого нужна фундаментальная наука. Без нее мы никуда не двинемся. Ну да, ну и нужны, конечно, специалисты, которые готовы применить достижения фундаментальной науки в практике. Конечно. В прикладных Это самое... исследованиях и уже потом в производстве. Вот этим мостиком в том числе выступает и институт, который вы возглавляете. В том числе. Не только этим, но в том числе. Вот мы уже дали надежду тем, кто хочет себя посвятить и думает, посвятить для себя, скажем, геолого-разведки, вообще разведывательной деятельности с точки зрения ресурсов природных, ископаемых, углеводородных. Понятно, что для вас все направления подготовки родные в институте, и вы каждое из них любите одинаково. Все-таки какое вот вы бы обозначили как, может быть, наиболее интересное, но ну, если не приоритетное, то, во всяком случае, очень-очень долго играющее, где и специалисты очень востребованы, а еще больше будут востребованы. Может быть, даже сейчас этого не понимают а вы уже предлагаете этот спектр знаний, который им потом поможет в жизни на десятилетия вперед состояться. Интересно, да. Конечно, конечно геология вот, или вот институт геологии нефтегазовых технологий mm -hmm. это огромный спектр вот проблем, Исследуется там, есть специалисты в самых разных областях, начиная там от исследования вот космической пыли, которая падает на Землю, mm -hmm. да, и которая несет информацию о тех планетах, которых сегодня уже нет в Солнечной системе, но они когда-то там 4 миллиарда лет назад там, тому назад были, потом они взорвались, там лопнули там, не знаю, пыль это была разведана, потом она упала на Землю, и мы можем это найти. Да. Кому это интересно, да? Это просто интересно. Вот, знаете, все, что просто интересно, это когда-нибудь выходит на практику, в любом случае. Uh -huh. как бы, да? То есть, это имеет какой-то выход, да? все равно. Потому что это, это сведения о фундаментальных процессах, которые происходили или происходят сегодня. Вот. Это вот, начиная от космической пыли, кончая там, вот, исследованиями нефтяных резервуаров. Да? Вот. Но вот сегодня в геологии мы вот все время говорим нефть, нефть, нефть, на самом деле. Да? На самом деле, ведь земля наша, вот наши вот ресурсы, которые у нас есть у нас, мы вот, говорили о шестой части земли, помните, да? ну, сейчас немножко да. меньше, да? сейчас восьмая, говорят, 8 говорят да, ну, неважно, да, ну а гигантская часть земли значит, находится вот в нашем как бы, владении в России, да, и на этой земле, чего, в этой земле чего только нет, на самом деле. То есть это гигантские природные ресурсы, это и вода, и воздух, и лес, и вот все остальное, все, что залегает под землей. И золото, и алмазы, и нефть, там, и редкие металлы, и цветные металлы, и уголь, все что угодно. Как бы, да? вот. И, конечно, и это все нужно исследовать, изучать, находить применение ему. Да? То есть вот это все нужно исследовать. Это земля. Земля это, даже есть такие теории, когда говорят, что земля это живой организм. Это вот действительно такой организм, вот он начинает что-то где-то плохо делать, да? она там отзывается, вам плохо. Да? То есть это некий такой сложный организм, который работает, он зависит от многих процессов, там, зависит от того, что мы там вот метан испускаем, Вот мы пласта делаем, метан выходит, а метан он в 20 с лишним раз более парниковый газ, чем углекислый газ. И все это значит, меняет нагрев планеты, и климат будет менять. Вот. То есть эти проблемы связаны с экологией. Вот, а другая проблема связана с, с обеспечением человечества водой, чистой водой. Mm -hmm. вот. Чистая пресная вода, да, если у нас будет много энергии, мы возьмем океане, там поплеснять будем, и все, проблем никакой нет, да, но это вот опять нужна энергия, да. А сегодня запасы чистой воды в России, гигантские запасы, где-то странам не хватает, просто они пьют из лужи люди, да, вот показывают фильмы, люди пьют там, какие-то делают банки там, фильтруют что-то и пьют эту воду, умирают там, не доживают до 25-30 до лет, то есть Вообще вот как это... И в будущем сегодня уже, сегодня уже геополитические не войны, скажем, а подвижки есть, связанные с водой. Не с нефтью, а с водой. А в будущем эти проблемы будут усугубляться. То есть где взять чистую воду? Как ее, скажем, сохранить? Как ее очистить? Да, это нужна энергия опять. Да? А вот у нас гигантские территории, где чистая вода просто вот залегает. Вот есть Байкал, который там огромную долю пресной воды, земли содержат в себе этот Байкал, это озеро, да? вот. То есть это огромное. И, и, конечно, вот мне как геолога, геофизику, конечно, интересно просто вот, э, проекты или направления, которые просто интересны как человеку. Я вот люблю путешествовать, да? Вот я в прошлом году успел в ноябре съездить в Чили, после Атакама собирать метеориты, да? Вот. Вот это для меня интересно. Метеорит это колоссальная информация о планетах, которые были в прошлом. Это вообще информация о том, из чего состоит Земля, скажем. Откуда мы знаем, что в Земле, в центре Земли, что там есть, какие элементы есть, и сколько их там. Мы это знаем из метеоритов. Как бы, да? И сегодня вот мы э, можем узнать, скажем, например... Это, это в том числе и связано и нефтяной проблемой, как бы, да, то есть так, как эти нефти образуются вот из, этой органической, из этого органического вещества, как это все пригревается, откуда это тепло берется, да, откуда эти радиоактивные элементы, почему в одном месте кора устроен так, в другом месте земная кора устроена по-другому, здесь нефти не может быть, а здесь она может быть, то есть это тоже это глубокий фундаментальный вещь, то есть все это связано, вот этот живой организм Земля, это вот то, что... С чем вы столкнетесь, когда придете учиться на институт геологии и нефтегазовых технологий, а дальше можете быть в воду, нефть, может быть алмазы, может золото вам интересно, то есть может вы хотите поехать там жить на Камчатке, там вулканами заниматься, пожалуйста, то есть это для меня ну, это во... вообще самое интересное. Вообще, у вас интересно, да. если даже вспомнить историю вот, применительно к гуманитариям. Вы же и гуманитариям подарили много выдающихся людей. Конечно. В, да. в том числе и Казанский университет, Абсолютно. да, выдающихся да. совершенно да. кинематографий. Кинематографии. Вот, артисты, писатели Артистов, писателей. Э, компанию Google там создавали люди, которые вообще занимались изначально исследованиями пород. Да. Там, где чего-то глубоко в земле, в большой массе чего-то найти нужное. То есть отсюда пошел счет, да, как искать в большой массе что-то очень нужное и быстро. В этом смысле мы куда ближе друг к другу, чем нам кажется. Я опять же призываю обратить внимание на тот спектр знаний и специфических, профессиональных и общечеловеческих, общегуманитарных, которые дает ваш институт, в данном случае ваш институт. Не сочтите за агитацию, ну просто напросилась но такие имена, mm. да, вот Казанскому... очень это интересно. Есть какими геологами да, гордиться, да. да, и исследователями. А вот к вопросу о том, кем гордиться, вот вопрос еще, сейчас мы вернемся. А вот как раз вопрос пришел в тему того, о чем я и хотел тоже еще успеть акцентировать, на, на чем хотел успеть акцентировать внимание. А, вот опять же в это непростое время а, очень серьезные опасения есть у той группы ученых, исследователей, которых мы причисляем к молодым. А, если ученые, ну так уж скажем в возрасте, да, ну, понятие возрасте как некрасиво звучит, ну возраст скажем, да, они а, во многом уже стали... Заложниками своих исследований, идей, фанатиками, в хорошем, конечно, смысле. И да, конечно, материальная сторона их волнует, но, но поскольку уже вот она позволяет жить более-менее комфортно. А вот молодые-то, которые еще входят в большую науку, в большие, сложные, часто многолетние исследования, а, а тут еще есть опасение, что какой-то внешний контур комфорта будет нарушен. Что происходит э, сейчас с грантами, с иными форматами поддержки молодых ученых? Могли бы вы прокомментировать институт? Ухудшится это, останется на прежнем уровне. Есть какие-то еще идеи для того, чтобы стимулировать их а нахождение здесь, чтобы не уезжали. И б. Ну, пребывание в достойных условиях. Нет, ну, конечно, вот вот эта вся ситуация, она, конечно, как-то повлияет, потому что бюджет, я же говорю про бюджет, бюджет, конечно, он пострадает, без сомнения, да? Но вот если говорить о сегодняшнем дне, ну, во-первых, национальный проект есть наука, да? да? Есть 12 национальных проектов по сути дела. В каждом из них есть образовательные, как средства образовательные проекты и научные проекты есть, в каждом из них практически есть, да. И есть специальный на, национальный проект наука с огромным финансированием, который уже действует, как бы, да? и э, есть национальные научные фонды, это Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, другие фонды, федеральные целевые программы, скажем различные гранты Министерства образования и так далее, и так далее других министерств. На самом деле механизмов вот, финансирования вот этих вот, ну, по сути идет, речь идет о финансировании этих ребят, да? Они заканчивают э, университет, защищают диссертации, mm -hmm. и после этого они думают, что делать, как уехать там, за рубеж, пойти работать в компании, а остаться в университете. Вот. Я скажу то, что очень многие хорошие ребята остаются в университете, конечно. И мы с удовольствием их оставляем, потому что м -м, вот, нам самим нужны хорошие люди. Да? Вообще Но университет ⁇ да? Да, это же точка mm -hmm. притяжения талантов, на самом деле. Да? Это, и главная цель университета ⁇ это привлечение талантов талантливых студентов, талантливых преподавателей, талантливых ученых, талантов. Вот если не будет талантов, не будет университета. Будем мы собирать этих людей, вот, самых талантливых студентов, оставлять у себя? Сможем мы их оставить? Мы будем развиваться. Не сможем мы их оставить. Было ведь время, когда все разбегались, да, и мы да, вынуждены да, были да. оставлять людей, которые... Ну, он остался, да, слава да, богу, оставляется. Надеваться было. некуда. Вот да. Была, да. Это, это был путь, знаете, в, это, в катастрофу. Путь просто, я не знаю, в, никуда, на самом mm -hmm. деле. Это было, мы это помним. И, к сожалению, вот мы сейчас это, значит, с трудом это преодолеваем, потому что все это еще остатка всего этого есть, я не, не говорю, потому что, что это плохие там студенты были. Но мы могли набрать лучше, понимаете? Чтобы развиваться, нужно все время двигаться вверх, а не, скажем, по, по плоскости. Да? Вот. И, конечно, сегодня вот Казанский университет он участвует во многих вот этих, значит, фондах. Значит, вот если говорить вот, а сегодня, мне, например, да, то м, около 350 грантов, вот сегодня Казанский университет ведет, значит, это примерно 250 грантов, это Российский фонд фундаментальных исследований, mm. половина из них это для молодых сотрудников, по сути дела, да, этих, этих грантов. И плюс где-то 75-80 грантов Российского научного фонда. Это очень большой объем, это примерно по деньгам из площадки, это полмиллиарда рублей, например, да, такая сумма. Вот. вот эти деньги это грантовая поддержка ученых, которые вот занимаются, просто чисто вот наукой занимается, он, да, он может даже не, не ну, преподает немножко, скажем, да. вот он занимается наукой, Это он в итоге обеспечит какую-то себе зарплату достойную. Да. Но средняя зарплата университета она в два раза как минимум выше, чем региона она высокая, по она, да. Да, она где-то, я не могу сказать сегодня точно, это где-то 70-80 тысяч рублей. средняя, так сказать, да. И она позволяет как-то вот достойно многим. Значит, ну, Конечно, средняя. Понятно, человек один получает больше, другой поменьше ну, немножко. Но в целом, в среднем, она позволяет значит, вполне хорошему ученому содержать скажем, семью, молодому человеку. Конечно, хотелось больше, потому что э, люди, которые в возрасте, как бы сказали, им уже не нужно, так сказать, много денег. У них квартиры есть, все, они них обустроено, все у них там протекает, так сказать, нормально в фоновом режиме таком, да. А молодому человеку нужно квартиру лучше, там, у него дети рождаются, там, ему нужно это, машину, дачу, там все это нужно организовывать, ему вот это нужно, конечно, я это понимаю. И понятно, что мы стремимся этих ученых как-то поддерживать. У нас есть свои гранты маленькие, не очень большие, но гранты мы им доплачиваем лучшим ученым, проводим разнообразные конкурсы, там, свои гранты разыгрываем. Да? Мы стараемся поддерживать. И, конечно, у нас есть понятно, такого кадрового резерва, и каждый директор института, у него есть некий список, который он говорит: вот этих людей надо поддержать. Надо, есть даже список людей, Который директор института не может уволить без разрешения ректора. То есть есть люди, которые вошли как бы, в золотой фонд ректора, золотой который фонд он ректора сам уже, контролирует да. лично. То есть, если даже <как> директор хотел уволить его, он не сможет уволить, потому что он должен спросить разрешение у ректора. Ректор ему не позволит вот этого сделать. То есть, конечно это, у нас это, есть. кстати, тоже очень важно. Да. И молодым людям это важно, мне кажется, услышать, потому да. что часто тебя посадят, что тебя не дадут карьерного роста, тебя просто попросят, да. э, уволят. Да. Вот таких людей сохраняют все-таки. Да, да конечно, злого. конечно это, потому что, понимаете, в сегодняшнем мире э, колоссально важен человек. Не будет человека. Вы можете купить прибор многомиллионный, там какой-то поставить, там задачу получить, проект получить. У вас не будет человека и этого делать, и все. И вот э, еще э, вопрос, который подошел. Скажите, пожалуйста, кака, какова общая сумма грантов, выигранных КФУ по итогам 2019 -го года? За двадцать таран еще говорить, да? За год, да. 19. Ну, я, я, я, я сказал эту сумму, скажем, Российский научный фонд, плюс, э, ну, если говорить о сумме, общей вот сумме девятнадцатого года, научных исследований, это 2,3 миллиарда рублей. Ого. Вот такая огромная угу. сумма, такая, да? Большая часть этих денег, она каким-то образом выиграна. Это либо, э, значит, программа повышения конкурентоспособности, так сказать, угу. Либо это какие-то гранты вот, Российского научного фонда э, значит, российского фонда фундаментальных исследований, федеральных целевых программ, это э, проекты по э, мегагранты 220 приглашение приглашения ведущих ученых, либо мегагранты взаимодействия с э, крупными предприятиями. Да, вот таких грантов у нас тоже, значит, три гранта таких сейчас есть, они, они довольно большие, то есть это в районе 100 миллионов рублей в год. Да, вот, то есть вот общая такая большая достаточно большая сумма этих грантов. Вот вы когда говорили о возможностях для э, молодых ученых, для начинающих исследователей, э, еще ведь одна важная новация, которая вот с прошлого года активно внедряется в КФО, э, время, к сожалению, так быстро, как время пробегает, э, но все-таки давайте вот успеем о ней сказать, э, связано с возникновением э, здесь собственных диссертационных советов. Uh -huh. Не секрет, что последние, ну, начиная там с середины 90-х, уж точно, годов защититься, ну, то есть получить некий статус в научном мире, в большом научном мире, было и дорого, и муторно, а часто и негде. Вот как сейчас обстоит работа этих диссертационных советов в Казанском университете? Ну, конкретно сейчас Она конечно, вот этим Ну, Мы да, не про да, пандемию, она, мы договорились, на самом она уйдет. деле, вы знаете, вот, да. что это нам дал, дало, вот эта вот возможность создания собственных советов? У нас сейчас около 40 собственных советов диссиоциационных, угу. их стало больше, чем было раньше. Вот ваковских советов было у нас где-то около 25-26, вот, вот, так, вот такое количество, сейчас около 40. И количество их будет увеличиваться не сильно, я думаю, я думаю где-то около 50 будет максимум советов у нас. Это позволило открывать советы в направлениях, которые вот раньше, у нас, раньше у нас их не было. Просто, да? Например, очень много советов в медико-биологической области мы открыли. Uh -huh. Это совершенно новое направление. Вот, если бы, скажем, это были ВАКовские советы, наверное, было бы сложно, это вот все, это организационные, вот эти э, подготовительные работы были бы гигантские, вот этой вот большой административной машиной были бы, наверное, ну, сломлены просто-напросто. Да? Сегодня мы это сделали, но это не означает, что мы сейчас вот будем диссертации печь как пирожки, да? У нас очень жесткая система, и вот я не буду говорить, у нас, вот эти... мы заворачиваем диссертации, даже защищенные диссертации мы заворачиваем, у нас, есть, у нас есть свой ВАК две аттестационные комиссии. Вот это сложный вопрос а да, о качестве. Да? Качество, да, потому что, <связь> понимаете, <связь> если мы вот сейчас будем, подведем вот эту систему, то мы ее дискредитируем для всего университета. Если даже один совет вот, сделает что-то такое нехорошее, да, и потом это выяснит, что вот было так, это было недостойно, там, это вот было плагиат, или что-то там, статьи были недостойны, то мы дискредитируем всю систему. Поэтому мы очень э, внимательно относимся к каждому совету. И э, очень Требуем, потому что теперь мы сами ВАК. У нас вот есть две аттестационные комиссии, которые как ВАК и ä, уже президиум ВАК, это совет. Мы даже mm -hmm. на Большом Совете голосуем за значит, утверждение той или иной диссертации, потому что сам диплом кандидат наук подписывает представитель совета и ректор подписывает. То есть это диплом кандидата или доктора наук Казанского федерального университета. То есть это наше вот, это вот наше качество, вот если, скажем, где-то это всплывет, такая вот знаю, липовая э, диплом какой-то такой, ну, я так уж говорю, да, грязно выругался практически. Вот тут, да, То это будет очень позорно минут, для да. нас, и поэтому мы, конечно, к этому относимся очень серьезно. И поэтому я не скажу, что стало защищаться легче, но, по крайней мере, это возможно. И потом вы не связано, скажем, какой-то голосальной бюрократией. Если вас отошьют, там, скажем, ото, вас отошьют просто, скажем, ребят, давайте делайте, да, и потом э, отошьют. На этом этапе, на, на этом, даже на этапе защиты могут отшить. да. То есть, но это наше дело внутреннее, понимаете? То есть мы не выходим куда-то, там, никто нас значит, не начнет теребить, почему вот эту дежурство отклонили, там, да, мы сами решаем. То есть я считаю, что мы сами еще более строго, чем вак подходим и должны это делать, знаете. Но вот это открыло новые возможности. По крайней мере, дома и стены помогают. Да? То есть, понимаете, и и защит, конечно, стала, становится больше, я не скажу, что мы, вот сейчас мы резко повысили количество защит, но их становится больше, потому что люди э, работают здесь, здесь же представители Совета, здесь же Адсистрационный Совет, здесь же Адсистрационная комиссия, и все вместе мы тут же обсуждаем, мы говорим, нет, так, это не годится, давай, давай спокойно переделывай, и спокойно давай, иди вот, напиши статью, приходи, будем обсуждать. То есть, мне кажется, это очень хорошо, потому что на Западе эта система настолько упрощена, но она при этом остается такой жесткой и завязана на авторитете университета. Да. Это самое главное, это очень глубокое такое понятие, фундаментальное, понимаете? Вот это здорово, а не то, что там какой-то вак отвечает за что-то, извините, вот я так говорю, да? А это вот наше лицо, это наш авторитет, наша совесть, наша честь. Вот так. Вот на этом бы да. можно было сегодня и завершить. Может быть только один еще короткий на уточнение вопрос. В завершении не раз мы вспоминали, что непростой год, очень непросто начинался, идет и, наверное, и закончится. Очень непросто теперь уже вот не есть научные исследования области знаний, в которых пришлось свернуть работы, научные работы, а может быть, даже и наоборот, новые какие-то направления развернулись. Вот, наверное, новые, раз. да? Вот новый вызов появился, который раньше мы читали что он вызов, существует. Uh -huh. Сегодня мы его увидели, и мы увидели его последствия. Они не только в медицине, они в разных других областях, образование, образовании, понимаете, даже в той же самой нефти, в геологии даже той самой, да, психологии. То есть появились, мы реально увидели новые, значит, реализации этого вызова, который раньше мы просто читали, пандемии. Мы читали uh -huh. и говорили, о, пандемии, да-да-да, это пандемии, да? А сегодня мы увидели. По поводу сворачивания, Такого не было пока еще. Да? то есть Я не, не, скажу, не скажу вот так сходу, что мы что-то свернули. Но то, что мы развернули новые вещи и начали по-новому понимать, мы повернулись в правильную сторону, наверное, да? это вот во, во, во многих областях, особенно в образовании, например, да? Сейчас принципиально меняется понимание вот этого да, дистанционного образования. Да, там да. Революция не меньше, Это революция, классно. Да. Да. И в работе тоже, да, вот, то, что вот, говорят, вот люди работают на дистанте, например, да, тоже, то есть, в административной такой деятельности тоже есть люди, которые могут спокойно работать на дистанте. Это многие компании поняли и университеты тоже поняли. То есть есть работа, которую можно делать, не приходя в офис. Не нужно там топтать землю, что называется здесь, да? Вот, а нужно делать. А то это уже серьезно-социально-экономический колоссальный... да. такой большой. Мир меняется вот в сфере трудовых ресурсов. Совершенно верно. Мир и меняется. Область. И, конечно, наши отношения, то, что вот меняется, наши отношения, и мы смотрим это... на, на эти проблемы, это колоссально важно. То есть мы увидели реальные проблемы, на которые сейчас смотрим внимательно во всех областях, практически во всех науках. Александр, не ожидал, что час пробежит так быстро. Во-первых, это было страшно интересно. Во-вторых, я думаю, это было полезно всем, кто сейчас был с нами и кто будет нас просматривать. Далее уже на каналах YouTube, Twitch, ВКонтакте, на портале Универ uh, ТВ, в повторах на канале Универ ТВ. Ну и самое приятное, чем всегда можно завершать uh, любую встречу, это когда, говоришь, очень много еще осталось за кадром. Еще кое-что хотелось уточнить. Значит, будет повод встретиться. То есть самое приятное. Слава До скорых встреч. Спасибо. Спасибо.